Здравствуйте, друзья. Меня зовут Батима Кабас. Поделюсь с вами основным описанием моего видеокурса «Подготовленное». Это один из таких масштабных видеокурсов, в которых я даю полную схему привлечения клиентов через бесплатные консультации. То есть это, на мой взгляд, один из самых сильных продуктов моих, потому что бесплатные консультации лично для меня привели стабильный поток денег. То есть это тот инструмент, Который, благодаря которому а, я знаю, что как бы, у меня всегда будут клиенты. Знаете, я вот могу даже поделиться с вами небольшой такой вот а, таким кейсом, когда а, человек вот, на сегодняшний день уже порядка три года работает а, на Facebook и еще даже, даже ни разу не подключил а, рекламу была такая вот именно история, когда а, просто человеку, эксперту просто-напросто некогда этим заниматься, потому что у него реальный поток, а, он генерирует этот поток только через а, бесплатными способами, только через бесплатные консультации. Супер а, кейс – это действительно стоящий пример, и таких примеров лично я сама в свое время рекламы только стала, стала использовать через три года своего присутствия на Facebook, когда я стала реально уже профессионально заниматься фейсбуком я изучаю возможности фейсбук поняла насколько богат фейсбук возможностями и бесплатная консультация это одна из шикарных возможностей просто генерить потоки клиента друзья поэтому рекомендую использовать здесь вам нужно просто понять как работает этот механизм, как можно использовать инструменты фейсбучные, как можно использовать инструменты маркетинга, то есть здесь я выдала общую всю информацию, обычно я так не делаю, хочу вам сказать, я обычно даю в контексте одного запроса, но я решила сделать такой большой полный курс поток клиентов на Facebook через бесплатные консультации эксперта. Смотрите, что здесь будет. Во-первых, я вам дам алгоритм проведения бесплатных консультаций. Дальше отвечу на вопросы, которые возникают при проведении бесплатных консультаций, частые вопросы, которые возникают. Далее мы, я расскажу вам, как создать предложение, то есть на вашу бесплатную консультацию покажу, как ее создать, где ее разместить, какой инструмент использовать. Далее расскажу, как работает вечно зеленая консультационная воронка, как ее собрать, эту воронку. Далее я покажу вам, как настроить этот поток на вашей бизнес-странице. И дальше вы получите инструкцию, как продвигать бесплатную консультацию через рекламный кабинет Facebook, если вам это уже будет интересно, потому что рекламный кабинет – это уже вопросы, касаемые вашего если вы реально готовы к тому, чтобы масштабировать свой проект, об этом тоже здесь вы получите хорошую такую инструкцию. На этом все. Меня зовут Батима Увидимся.